Как правильно зарегистрироваться на обучающей платформе VivaStars и получить доступ к учебным материалам? На странице сайта нажимаем на кнопку Бесплатная регистрация. С главной страницы века роста в правом верхнем углу нажимаем на регистрация. В поле Компания пишем VivaSan по-английски. Поле Электронная почта заполняем адрес своей электронной почты. Отмечаем чекбокс. Я согласен с условиями регистрации. Проходим капчу. И нажимаем на кнопку «Зарегистрироваться». Сервис отправляет на нашу почту письмо. Ждем, когда письмо придет в ваш почтовый ящик. Практически всегда письмо приходит в папку «Входящие», но иногда приходит в папку «Спам». Проверьте и ее. Для того, чтобы продолжить регистрацию на платформе, дождитесь получения письма от сервиса на свою электронную почту. Письмо будет с темой подтверждения электронной почты». Откройте это письмо и пройдите по ссылке в письме вы перейдете на страничку регистрации в сервисе. Придумайте пароль и сохраните его. Заполните поля фамилия и имя, отчество. Правильно заполните свой контактный номер, иначе с вами не смогут связаться. Если на этом номере есть мессенджеры, WhatsApp, Telegram, либо Viber, щелкните на соответствующий значок. Выберите свою страну проживания. Поле ⁇ Регистрационный номер в компании Vivasan ⁇ внесите свой регистрационный номер. Если вы не зарегистрированы, вбейте произвольные цифры. Поле ⁇ Регистрационный номер спонсора ⁇ внесите номер, который сейчас высвечен на экране. Ошибка в этом номере приведет к тому, что вы не сможете подключиться к нашим обучающим курсам. Если номер введен верно, при нажатии клавиши табуляции, вы увидите имя человека, к обучающим курсам которого вы сейчас подключаете. Нажимаем на кнопку «Зарегистрироваться», получаем сообщение об успешной регистрации и автоматически попадаем в личный кабинет. Стартовое видео можно пропустить, нажать на кнопочку «Посмотреть позже». В правом верхнем углу вы будете видеть аватарку человека, который пригласил вас на обучающую платформу. Именно с этим человеком. Вы будете связываться, и он вам будет помогать с прохождением обучающих материалов. Он будет проверять ваши задания, отвечать на все ваши вопросы. Для того, чтобы получить доступ к учебным материалам, необходимо, чтобы ваш спонсор подтвердил вашу регистрацию. Нажмите на кнопочку «Связаться» и напишите человеку, который вас пригласил, сообщение. Подтвердите, пожалуйста, мой кабинет. Как только ваш спонсор увидит заявку от вас, отметит вашу заявку, все это делается руками и нажмет на кнопочку «Подтвердить». В вашем кабинете после обновления странички вы увидите изменение своего статуса. Слово «Не подтверждено» исчезнет, и у вас появляется новостная лента нашего учебного центра. Вы можете начинать обучаться. Нажимаем на кнопочку «Обучение», выбираем «Обучение спонсоров». И подключаем первый курс. Сейчас система обучения построена таким образом, что вы можете подключить только первый курс, который так и называется «Начни с меня». Нажимаем на кнопочку «Подключиться», подтверждаем, нажимаем «Закрыть» и у нас открывается доступ к этому курсу. Нажмите на кнопку «Обучение» и начинайте изучать курсы по очереди. Попытка подключить другие курсы, Приведет к появлению окна, в котором вас попросят ввести пароль. Все эти пароли вы получите, когда пройдете первый курс. Последний урок, как продолжить обучение, здесь будет как раз и рассказано, где взять коды для следующих курсов. Успешные вам учебы, обязательно пишите своему спонсору, он вам будет помогать.